Рим. А It's real, It's real. А, ну, да, да, <laughs> oh my god, this is, this is fun shit. <laughs> Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Rational House of our Stafford Relay. My name is Jamie. Are you being here right now, I... <laughs> В юноше оказалась душа, жадное наслаждение избрана и наблюдательный. Ум. Николай Васильевич Гоголь. Рим.